Даже эту платформу сфотографировать нельзя, потому что ее не засунешь в микроскоп, то есть вот, в, там, в телескоп. В телескоп, Следующий вопрос. Вот, да, спасибо. Еще, Еще я. Я. к Вам, как к как... астрофизику вопрос. Чем для мировой науки стал Метеорит? Какие новые знания он добавил к, к фактам о, а этим, о Солнечной системе, может быть, о нашей планете? он стал событием для мировой науки, потому что, согласно оценкам ну, в общем, и НАСА, и европейских специалистов, и российских, это крупнейший болит после Тунгуска. То есть это событие века вот в самом буквальном смысле. То есть Такие вещи происходят раз в сто лет. И я согласен с Игорем, по-видимому, это последнее безопасное такое падение, потому что плотность населения мира она растет с такой скоростью, что, по-видимому, следующее такое событие, перейдет уже на, может быть, гораздо более драматическом значит, обороте. И нужно сказать, что не только наука восприняла всерьез и пересмотрела свои понятия о опасности космических объектов, до сих пор, до Челябинского болида, опасными объектами считались только те, которые имеют размер 140 метров и выше. Все остальное считалось недостаточно опасным, их никто не рассматривал всерьез и так далее. Сейчас ни один ни политик, ни ученый в трезвом уме не будет говорить о безопасности таких объектов, потому что если бы а, Челябинский болит вошел не под угом 16,5 градусов, а под углом там, 30 или 45, что наиболее вероятно, да, то а, он бы взорвался не на 20, 23 километра, а там, 15 там, или еще что-то такое. А сила ударной волны растет от расстояния, обратного от расстояния, как в кубе. То есть два раза ближе, в восемь раз сильнее ударная волна. И тогда бы у вас вылетали бы не просто бы рамы и стекла, да, а попадали бы просто крыши. И, как вы понимаете, уже совершенно другая была ситуация. Я вам могу посоветовать посмотреть фильм нового PBS. Они уже часовой фильм сняли про челябинский метеорит. И там энергично... Рассматривается моделирование, показывается опасность таких событий даже небольшого формата. Ну и НАСА сразу заработала 40 миллионов в год на этом событии, потому что астероидная опасность у нас финансировалась, насколько я знаю, 20 миллионов в год. Сейчас им еще 40 добавим. Они сразу распаковали спутник Виза, который был в замороженном состоянии после выполнения основной задачи. И этот спутник сейчас готовится к наблюдению опасных объектов с ближайшей Земли. Только после Челябинского теорети это сделано. Выделили деньги, и все это заработало. Плюс а, программа стероидного буксира. Она тоже стала а, принята после Челябинского балета. Следующий вопрос. Можно? точка Скажите, пожалуйста, вот итоги вот этой конференции, какие-то идеи ваши, которые ну, возникли в результате обсуждения, будут куда-то переданы дальше для того, чтобы можно было их реализовать, куда это все. будет, ну. Вот этот вот Айвар должен ответить, да, да, куда да. он забежал, потому что он нам обещал, что это будет в любом случае, что. Ну, что есть? Смотрите, есть наши презентации, доклады. Все мы, наверное, будем по итогам этой встречи писать какие-то статьи. Я думаю, что они очень легко выльются в интернет сейчас. Дальше есть презентации, есть разные-разные э, отклики журналистов. Я знаю, может, без... Нет, но ну, в конце концов все равно правительство относится к этому мероприятию да, очень, очень серьезно. Под, я губернатор. думаю, что еще поскольку, можете, поскольку, вами, да, я... поскольку впечатление у всех хорошее от этой встречи, то я думаю, что они будут регулярными. Может быть, у них будет меняться состав аудитории, там каждый раз процентов там, на, на 30, на 70, на 80. Но то, что эти встречи будут, это будет... Это абсолютно а, точно. Вот есть Айва. Да. Ай О, О, к тебе да. вопрос был. Чем да. это дело закончится? Во вот что, идеи, да, Что будем делать дальше? -то. <связь> давай, расскажи. Значит, я думаю, что э, в ближайшем будущем э, должна, должен выйти сборник материалов этой конференции, где будут э, напечатаны все доклады, и, ну, в общем, это будет, вы сможете понять, во-первых, уровень этих докладов, во-вторых, некую логику, то есть, от чего мы шли, к чему пришли. И я еще раз хочу сказать, что в процессе такого финального обмена мнениями, значит, мозгового штурма, у нас действительно есть реальные, появились идеи. Которые, о которых, я думаю, ну, публика скоро очень ну, узнает, в общем, об этих идеях. Там еще вопросы? Какого еще Марина Викторовна, скажите, вот этот да, риск по социальным, да. Ну, социальным сетям, да, растет <связано> ли все-таки вот это раздражение в социальных сетях, о котором говорил Денис Валерьевич, и почему оно вообще есть? Нет, ну что значит растет? У нас в социальных медиа местных вообще было очень ярко. То есть у нас был резкий всплеск к концу дня 15 февраля, огромный. 16 февраля пошла реакция на американские, не американские, ну, частично американские, частично англоязычные, скажем так, разных стран. Форумы, где стали появляться, удивление стало появляться, то, что камера у каждого в машине. То, что русским все нипочем, по они рулят, хоть там чего, взрывайся над ними, а и они все равно они едут и едут. И наши медиа переживали это как повод для гордости национальной. То есть да, мы вот такие появились по потрясающего содержания стихи стихи про Челябинск, масса, кстати, стихов, народное творчество, прямо пузырем таким вывалилось. Я думала, уже давно ну, как-то это всем не актуально, вдруг по 8-четверости с явным, вот на харизме написанные, с таким энтузиазмом и так далее. Ну, я думаю, вы видели это все. Это к концу 16 февраля уже фактически схлопывается. 17 февраля появляется уже раздражение. Ну и к концу недели, вот 22 февраля, фактически уже в соцмедиа... Вот это просто называется неприлично, если ты полез с идиотскими вопросами. А вот метеорит. Сразу вышел этот мем знаменитый. Ну давай, расскажи нам про метеорит, никто ж не знает. И, соответственно, вот это мемотворчество, ну, в смысле, когда уже это все реализовалось в картинках, оно показывало эмоциональную усталость от события. То есть, все вот так вот пережили, и схлопнулось это все. И потом пошли опросы московские, то есть фонд многократно заходил в Челябинск телефонными опросами спрашивал. Люди стали давать информацию, тут интересно эти опросы сравнивать, то есть как люди реагировали сами оценивали был ты в панике или не был в панике это все вот как-то менялось но это уже ведь не медиа это уже как бы шлейф и дальше уже собственно в медиа мы не, мы не встретим вот то что датировано какими-то более поздними датами и идет обсуждение метеорита то есть фактически памятник вот вся эта идея как-то схлопнута была даже как-то неизвестно осталось соц. но во всяком случае может мне не попалось я не видела таких ярых обсуждений каких-то и с этой точки зрения это как раз очень яркое описание вообще психологической реакции любого сообщества. Просто она зафиксирована. Раньше это все как-то распилялось, а теперь мы можем это видеть. Так что вот так пока. Я хотел бы добавить, что вот социальная медиа это очень такая быстрая реактивность, очень такая энергичная. Но потом я где-то слышал о Евгения, который написал тогда на теории. Да? Сейчас я читаю пьесу у драматурга Егора Черлака. А надо ли Гоблину ехать э, в Дублин, где метеорит является одним из главных героев То есть, Вот видите, даже в ушел, держа. Фамилия на чье начинается? Черлак. Да. Человек, Чербак и Черлак. Ну, это его псевдоним, но вот он э, его. Ну, да. Хорошо, я беру в руки, чтобы, да. чтобы у вас да. вопросов было побольше отвечено. Есть еще вопрос? Вы-то человек, который умел ну, наблюдать, если вы не, нужно, а не как вы считаете, метеористы все-таки изназательства да, как-то куда вам по-своему Ну вот вы знаете, трудно говорить прямо за, за всю отчизну, как говорится, да, за, весь наш, за все, весь наш родной край. Mm -hmm. Я думаю, что все-таки сильное изменение произошло. То есть вот то, что я могу наблюдать, в данном случае я не скажу вам, что я прямо как там социологию грамотно измерила, но то, что я могу видеть, опросы других, у нас есть ученые, кто очень серьезно с этим работает, с большим количеством материалов. Да, изменил метеорит людей, которые непосредственно пережили как травму. Вот эти несколько минут утра 15 февраля. вот Несколько минут и потом осознание того, что произошло. То есть все равно, вот сами социологи отмечают, что, конечно, сильнее всего коснулось родителей, у кого маленькие дети, уже не, не в руках держит этот ребенка, например, в школе. То есть, когда стало понятно, что ты не можешь дозвониться до первоклассника, второклассника, непонятно, что там происходит, они очень сели, серьезную травму получили, почти как, не знаю, там действительно военную опасность какую-то, какую символическую, что ли. И в меньшей степени, меньше всего коснулось, как ни странно, людей старшего возраста. Вот они спокойнее всех пережили. То есть, ну, то есть столько в этой стране уже происходило. Ну, вот еще метеорит тебе до кучи, как говорится, не страшно. Но мне кажется, что и их тоже изменило. То есть, а потом, понимаете, возникает вот этот символический шлейф говорения о метеорите. А ты где был? А что было? А как? И все начинают рассказывать, и уже виден микс из собственных воспоминаний и легенды. То есть, ты вроде бы и сам не видел, но ты так уже наслушался, что ты как будто бы пережил это тоже. Очень трудно фильтровать искренние переживания какие-то еще. Но мне кажется, что вот даже те простые замеры, которые сделал фонд общественного мнения, где они, например, задавали вопрос, считаете ли вы опасность космических вот таких событий серьезной? И, и там давали вопрос такой. Вот до метеорита как вы считали? Считаете ли вы, что сейчас вы серьезнее относитесь к космической опасности? Там, конечно, очень высокий процент. То есть очень много людей готовы были бы, ну я не знаю, вложиться что ли хотя бы своими голосами за то, чтобы система обороны вокруг земного шара была какой-то очень... Ну, более-менее надежный, чтобы какой-то зонтик стоял. Вот это искреннее просто желание людей, которые ничего не понимают о том, как это должно быть, ну, на ручь, сколько это будет стоить, сколько это будет стоить и как это сделать, но искренне они отвечали, да, мы хотим большей безопасности. То есть это тоже, конечно, было. Мы астрономы за. Да, еще я прошу прощения, а почему бы вот э, журналистам не показать вот э, на экране те, э, значит, э, отражения, России, вот. если показать? Ну, надо уйти все на я, в том, что, я в том, что это очень хорошо, ну, визуально ощущается, потому что там, э, допустим, рядом, рядом с этим макетом, Человек, значит, полный рост стоит, и мы видим, насколько эта огромная, в общем, она слетела. И еще, коллеги, знаете, хочу какую-то вещь сказать. Вот Николай Николаевич предложил <coughs> uh, сделать здание в виде метеорита. Я напомню одну uh, очень показательную историю с uh, испанским, а uh, точнее, баскским uh, городом Бильбао, который всю свою историю был... Промышленный, портовый город. В нем построили необычное здание э, э, значит, филиала музея Генхайма. И этот город теперь вот из-за одного здания, из одного вот этого музея, стал туристической достопримечательностью. Поэтому наши как бы, амбиции, они не, с, не, ну, не от нашего романтизма, да, не от нашей там какой-то глупости. Мы вполне э, можем себе эти амбиции позволить. И все это на самом деле... Можно сделать, это все делается. Вот посмотрите, вот, Дай ну может вы прокомментируете? А, это, это тот проект, который я посылал на губернаторский вот, конкурс. И, и здесь а, кучу деталей можно заменить, но самое главное, вот посмотрите, значит, вот 18-метровое тело, да, и вот это вот человек. Вот представляете себе, что в Заваловском Челябинском, да? Вот сейчас мы представляем. Теперь важно, чтобы каждый турист, приехавший в Челябинск, помог встать рядом с этим шестиэтажным э, астероидом и понять масштаб вот этого события. Это, это первый момент, и естественно, значит, здесь масса вариантов. Например, можно сделать э, аттракцион просто полет на астероидах то есть полет на метеорит, то есть запускаете то, в случае делаете небольшой кинозал есть, с шикарной 3D графикой, можно просто сделать полет по Солнечной системе, и потом залет в, в атмосферу, разогревание и последний финал в озеро, и холодный душ, да? вот И вторая идея, которая родилась вот здесь и буквально в куларах обсуждалась, это вот такое летящее здание, такой стеклянный образ вот того метеорита, который пролетал. То есть 18 метров, это тут реальный размер, любимый размер должен всех челябинцев, да? Вот. И вот такой, это естественно только общая идея. Ну, только представьте себе, вот такое вот стеклянное здание, которое светится электрическим светом вечером, да? И вот оно висит над городом, поднятая на пилонах там, на метров 20. То есть вот у каждого города есть свой прядок, его Визуальная карточка, там, у Парижа есть Эйфелева башня, у Нью-Йорка есть там, статуя Свободы, у, у Лондона есть хорошо узнаваемый мост возле Тау. А вот, вот такой красивый, стильный, это, корявый рисунок, не понимаете, это всерьез, общая идея, красивый, стильный, светящийся такой вот здание символичное над Челябинской, оно может просто стать визитной карточкой города. Да, если она будет, допустим, на набережной, представьте или между, допустим, дворцом спорта и юности и музеем, и это все сверхает, и в воде сражает, и с той стороны, и с элитной. А особенно, особенно, особенно, если это будет в виде дирижата висеть на 200-метровой высоте. Ну, это уже развитие идеи, да. И здесь можно сделать какие концертные площадки и если это периодически будет там светомузыкальные представления то весь город может видеть эту феру это просто образцы тех идей которые бродили у нас и вот стилизовались к последнему дню, естественно здесь ни о каком финальном, здесь нужен конкурс хороший, но вот идея, что нам ну, не нужно там что-то очень локальное, там, может быть музей, экспозицию, там лишний стендик, что-то глобальное, правильно абсолютно, Денис говорил, нужна сумасшедшая идея, нужна наглая сумасшедшая идея, Иначе, чем ну, давайте мы, если вопросов нет, по две минуты Каждому или вопросы давайте. А не не звучала идеи изменить делать. государственные символы Челябинской области или Я не помню точно, но вы уже высказали эту идею. очень когда я смотрю на этого верблюда, я всегда думаю. Ну как-то вот я родился в Челябинске, вот, но не чувствую никакой кровной близости с этим верблюдом, да, Можно я здесь отвечу на вопрос, <существует> Александр Чуков, который участник в обсуждении. Дело в том, что вопрос очень хороший, что называется в точку. Это так называемый геродический символ. Да? А, у всех ребенок есть героические символы, сделанные в соответствии с геродической атрибутикой и законами жанра. Но никому не мешает делать параллельные символы. И многие по этому пути пошли. Не знаю, какой-нибудь перень, да, букву П, знаете. Это что, взамен существующих? Нет. Это в дополнение. Так и... но, но мне здесь кажется очень важной вот эта идея, понимаете, для города понять, выйти за рамки локальности. Мы все равно смотрим локально. Вот маршрутик, вот Коркина, вот там, не знаю, Чебаркуль и так далее. Вот здесь мы принимаем наших туристиков, они все наши и так далее. А российского уровня мы можем не видеть, потому что мы внутри локальности. И мне кажется, что вот когда Николай Николаевич поставляет это, например, с такими э, идеями, как та же Эйфелева башня или еще какой бы то ни был объект, ну там, не знаю, Сидней все узнают сразу по образу, так сказать, архитектурному, и все, и ты знаешь, что это Сидней, моментально ты это понимаешь. И вот когда идет в таком духе размышления, челябинск ничего не теряет здесь, если у него будет российского уровня или, там, не знаю, планетарного уровня символ. Наоборот, приобретает. Но это действительно наглость, это дерзость. Создать такой объект, запустить его вообще. Да, да. Потратиться на него, если хотите уж назвать вещи своими Тут я ну, тоже согласна. Я бы тут, знаете, внес бы ложку дегтя. Внес лож, ложку дегтя, хорошо звучит. Да? Как вчера нам сказали... Область не была готова к приему метеорита. Тоже, это была фраза дня. Прием метеорита, это очень, очень красиво. Это тоже это можно обыгрывать, кстати, метеориты. в брендинге. Вы знаете, вот все эти некие объекты, которые здесь э, упоминались, в башня, Статуя Свободы, Сидней Скопера, это были жутко конфликтные проекты. Начиная с того, что парижане устраивали живые парикады да. на пути тех рабочих, mm -hmm. которые везли секции эти любые башни для установки и ненавидели эту башню сначала mm -hmm. то же самое с, со статуей свободы нью-йоркцы называли ее э, нехорошей женщиной из Франции, вот, мягко так скажу потому что это был французский подарок от республики э, mm -hmm. свободным mm -hmm. штатам mm -hmm. и считали, что нам это рогатая бабища страшная, зачем она здесь в таком красивом месте на жуткое сопротивление было на здание Сиднейской оперы было потрачено в 14 раз больше денег, чем заранее думали. И были страшные бои в правительстве, в, в местных советах депутатов. Вообще, что делать, продолжать ее или консервировать и так далее. Это я все к чему? К тому, что готовьтесь, что это очень непростой процесс. Это вот, знаете, на экспертных восторгах, на наших, может показаться, что это так вот раз, и сейчас вот Челябинская область, бренд страны, Небо близко, там, самый близкий к небу регион, или космос в кармане, лозунг такой можно выдвинуть, или еще что-то. Это очень непростой процесс. Это всегда сопровождается конфликтами интересов. потому что За каждой альтернативной идеей там, свой бизнес стоит, свои города, свои области. В общероссийском масштабе тоже не стоит обольщаться. Вот, Переедьте за границу Челябинской области и спросите, кто вообще помнит, знает этот метеорит. Вы будете очень разочарованы. Большая часть людей уже не помнит, где это было и что это было вообще. А кто-то вообще не знал, что это произошло. То есть вот готовьтесь к тому, что это длинный процесс, у которого нет конца. Нет такого, что вот за 9 месяцев мы родим бренд области, и мы будем самыми известными, любимыми и знаменитыми. Не будет такого. Где ложка дегтя? Я так понимаю, а что все что великие бренды рождались в конфликтах. Да. И он нас предупредил. У вас конфликты будут. Но я так понимаю, это просто... Вот это ложка ну, а самая, та мы, не мы, не мы такие возглавия. Мы после двухдневного семинара на таких восторгах, и люди им, им может показаться, что все, уже решенный вопрос. Сейчас Дело за малым. И я не могу согласиться не насчет не того, того, что, что все, все забыли про меня. Я напомню совершенно свежую историю. Значит, 15 февраля НАСА сделала пресс-релиз о, о, о нашей работе, о том, что кольцо пыли, порожденное болидом, опоясало э, землю, и примерно три месяца наш спутник Томи, э, нашуский спутник Соми наблюдал. Значит, эту новость э, пресс-релиза НАСА перепечатала, ну, например, сотня там, средств массовой информации по всему миру, там их сотня насколько? Да. 15 августа это был тризанан. Вот и сотня там средств там информации из, из России. То есть ребят это факт исторический. Все знают суперболит он так же как Тунгуска никуда уже не уйдет. У всех есть Челябинск на слуху. И любая любой вброс информационный связанный вот с тем бэкграундом он, он сразу дает резонанс В этом смысле значит а, не Ну это тоже. Но всякий фидбэк до, сначала фид, да. а потом фидбэк. То есть все-таки должны быть вот эти информационные взрослые ну как должны. Они как-то уже и, может, неизбежны даже. А, и здесь вот надо разделить просто, вот, с одной стороны, вот это научное наблюдение и научную работу, и с другой стороны, материализацию культурных принципов. Еще, конечно, помимо архитектурных проектов, видимых, визуальных, нужны, конечно, культурные. Я бы вот отдельное внимание уделил кино. просто напрашивать съем художественных фильмов на эти сюжеты. Кино сегодня это самый востребованный в брендинге территории, инструмент для продвижения территории. Последняя, самая свежая история это самый модный сегодня в мире сериал, а, как он переводится на русский, во, во, во все тяжкие, по-моему, по тяжкие. Об английский Breaking Bad, который снимался в Альбукерке, в Нью-Мексико. Это захолустье страшное э, В Нью-Мексико, маленьком городишке И там происходит действие. Сегодня город просто сошел с ума Вокруг этого фильма э, Вся городская ткань подстраивается Под экскурсии, по местам Где жили эти герои Где там какой был отель, где какой ресторан Символика фильма перекочевала В символику города А метеорит это просто супер благодатная тема Для киносъемок Это зрелищно, это тайно, это красиво Это упало в озеро Лучшего придумать, ничего не взять для киносюжета. Если бы упал куда-то на огороде какой-нибудь бабушке, или там сломал бы что дерево бы сломал, или бабушку саму сломал, это было бы другое. А это упал в озеро. Всплеск шикарный. Мы это все увидели. Читала, из самого, представляете, даже час после падения в озеро, вот этот час, что происходило, из этого уже шикарный блокбастер можно сделать. А причем с использованием Чебаркуля, его окрестности, его мест, Челябинска тоже. Любовную историю какую-нибудь сюда. Снимать я. И мгновенно благодаря этому фильму уже имидж области изменится радикально. радикально. Вот знаете, я сразу вспомнила, что мне сразу в голову в это не пришло. Помните, у нас был такой конкурс губернатора на лучший бренд Челябинской области. И остановились на идее, там было много очень интересных предложений, индустриальных, так Остановились на предложении Челябинска зеленый край» чтобы как раз экология вот побеждать и вдруг прием, на прием, тебе к да, готовы к приему, что метеориты именно в озеро и падают. Вот Челябискозерный край, пожалуйста, метеориты. А метеориты. Это метеориты. забавно, да. Ну, может быть, забавно, может быть, нет, но мне кажется, что вот сама мысль о том, вот как бы сказать-то, о, о случайной безопасности падения метеорита, вот это источник. Но о, вот счастливым это, о счастливом событии. О счастливом событии. Никто не умер. Вот, кстати, Денис все время оперирует понятиями позитивно негативно. Для него это как для специалистов по брендам очень важно. И с этой точки зрения, вот смотрите, как бы мы ни говорили «Челябинский озерный край», каждый все равно умеет 10 скидок делает и думать «Челябинский край замусоренного воздуха, плохой экологии» и так далее и тому подобное. И вот с этой точки зрения то у нас все равно априори есть негативное, очень тяжелое негативное наследие вот в самой вот этой бренда, если уж на то пошло. И метеориту как будто выправляет несколько нам <свят>, эту ситуацию, но во всяком случае можно на это так смотреть, что да, вот такой город, ну, вот такое событие и без жертв. Вообще, отсутствие жертв, конечно, как а, Добавлю про культурное событие, вот о чем говорил Денис а, на нашем <свят> саммите маленьком, но процессе, <свят> <в> том числе, <свят> что необходим вокруг научной конференции и фестиваль на эту же тему. Вот. А, а что значит на эту же тему? какую эту же тему? Вот, а, можно сделать такой небольшой подарок, который может не понадобиться э, Челябинскому, но возможно, что это как-то будет акцептировано а, дело в том, что существует давно, уже лет 15 или больше проект, которым не воспользовался другой э, город далеко отсюда и, и главное, что э, это такой некий бренд под ключ, который э, который кто-нибудь затествует. что плохо лежит, кто-нибудь подбирает а, э, в чем? Римский клуб это было первое и практически и сразу же последнее великое предприятие человеческой мысли футурологического плана, связанное с конкретной территорией. То есть в конце 60-х годов, в середине 60-х годов они начали делать страшные прогнозы для человечества, потому что кончатся ресурсы, кончится ископаемые и так далее, перенаселение. И вот это был невероятный такой вброс. Человечество все переволновалось очень сильно. Но умер основатель этого проекта Аурелио Бичи. И хотя там около 100 человек всегда было, членов русского клуба, они не смогли дальше донести эту ну, мощную интеллектуальную эстафету. Во всяком случае, она была, может быть, и мощная, но она все менее заметна. И в мире не существует места, которое бы ассоциировалось с футурологией. Вот, место, где город, который думает о будущем человечества. Почему э, футурологический конгресс такого мероприятия никогда нигде не проходил? Просто футурологический конгресс. Общечеловеческий, планетарный. Почему он не, не может начать проходить, допустим, ежегодно именно в городе, который столкнулся первым вот, э, в лицо, лицом к лицу с космосом и с будущим, которое к нам прилетело, посмотрел нам в глаза. Ну такой воздушный поцелуй могло бы случиться по-другому. Вот такая мысль. Может быть. Вопросы? Денис Валерьевич, Вы уже упомянули, что метеорит — это такое явление, Вокруг которого строить бренд. Mm -hmm. ну, в общем-то, ну неоднозначные люди, да. Ну и какие все-таки риски есть в этом? Прокомментируйте, пожалуйста. Риски. Я боюсь, что если мы в эту тему углубимся mm -hmm. вы это, конечно, используете в своих колесных журналистских целях. И вся наша пресс конференция превратится в хайне метеорита как бренда. Я скажу очень кратко, у метеорита как у любой другой темы риски в качестве бренда, как они есть у Верблюда, как они есть у Аркаима, как они есть у Острова Веры, который здесь рядышком совсем находится. У любого плюса, у любой идеи всегда есть минусы, в том числе у Метеорита. Во-первых, что мне больше всего не нравится, дело в том, что сегодня брендинг, он строится на гуманитарных ценностях, как бы главное в территориях это люди, творческий класс, активные, лучшие дети, лучшие бабушки, местные таланты э, и так далее. То есть что-то такое, где люди в активе, а не в пассиве. А эта э, тема такая, данная нам небом, здесь территория выступает как бы в пассиве. Вот вы вот прилетела, и вот мы теперь все всполошились, кто в плюс, кто в минус. Здесь как бы сама территория, сама область не предприняла никаких усилий, чтобы прилетела. Это такая чистая случайность. Он мог бы приземлиться на, на 500 километров дальше, на 500 километров ближе. Вот, вот это здесь заключается такой Во-вторых, это все-таки действительно не только радость, шок, но и, и негатива было много. Там все-таки падали стекла, люди падали, кто-то поранился, это тоже вызову такой. Потом все забеспокоились. Нас выделили еще там сколько? 20 миллионов на финансирование нашей Защиты нашей планеты от всего, чтобы не произошло такого же, как в Челябинске. То есть, понимаете, это, это тоже риски. Ну и потом еще, наверное, самый большой риск, это то, что, может быть, не стоит сводить всю эту прекрасную, богатую, разнообразную область вот к одному прилетевшему к нам э, сюрпризу. Тут много чего можно, в том числе и презентации вот местных специалистов показывали отличные, очень красивые и природные наследия природные красоты, уникальные объекты, в том числе то место, где мы с вами находимся. Это нельзя просто выкинуть и забыть. А, садка с ее индустриальным наследием, с уникальнейшими объектами, из которых можно шикарные а, объекты для привлечения туристов сделать. И потом еще, одно, от, одно, от, еще от одного заужения вы уходить. Мы ведь с вами в основном говорим о туристах, а бренд это ведь еще и для инвесторов, например и для собственных жителей, и для того, чтобы завлекать сюда людей жить. Потому что российские регионы лет через пять столкнутся с нашими проблемой. А начинается страшная конкуренция за жителей, за специалистов. У нас же население России каждый год сокращается примерно на 400 тысяч человек. Это говорит о чем? О том, что человек становится дефицитом. За него нужно бороться. И Последний, самый меня потрясший пример у нас в стране, это то, как Пермь переманила у Новосибирска, Симфонический оркестр в полном Вот сделали главному дирижеру, руководителю оркестра предложение, от которого он не смог отказаться, и он переехал. А в течение года весь оркестр переехал. Вот, вот, о чем, вот еще в чем причина, предмет брендинга, понимаете? Это не только туристы, и собственные люди, чтобы они увидели какой-то интерес в этой территории, чтобы как-то научились ее любить, ценить что мы с вами живем не в мусорке радиоактивной, как все про нас думают, и мы сами начинаем про это верить. У нас, смотрите, прекрасные озера, у нас красивейшие города. Я сегодня приводил тоже много примеров, когда Челябинская область в чем-то выходит вперед Москвы-Питера, скажем. Мне сказали, раз ты едешь в Челябинск, обязательно купи вот эту вот шапку. Как этот мультик называется? Гадкий я. Сказали, что в Челябинске, в первом городе, где выпустили вот эти шапки, героев этого мультика. Обязательно привези, мне сказали, в Москве. То есть, я из этого сообщения, из, этого, из этой просьбы улавливаю моменты, что в Челябинске что-то происходит быстрее и круче, чем во всей остальной России. И это нужно ловить. Этот, э, вот, этот, вот эту энергию, вот это местное творчество нужно ловить и пользоваться. Вот. Я хотел бы я возразить очень важному а, пункту, а, а, что метеорит забивает да. все остальное. В туризме, а я 12 лет прожил в Семизе, это под Ялтой, это очень курортное туристическое место, и всю механику это я хорошо представляю. А турист не приезжает, может он приедет для чего-то одного, но туристу всегда нужно предложить целый комплекс всяких туристических вещей. Он приезжает в Ялту, он э, может поехать на на гнездо, на э, винную дегустацию, на канат, на ветре подняться, сходить на нашу семейскую обсерваторию. У него там десятки вариантов, как провести время. И в этом смысле метеорит, который может быть, быть поставлен сейчас во главу угла, потому что он самый главный информационный повод, он подтянет все остальные пункты, которыми Челябинская область славна, то есть и Эльменский заповедник, и наши самоцветы, и все остальное, что сейчас жаждет туристов, вот, это все будет в списке, который можно предложить немецким туристам, приезжающим через наш, чтобы они остались не на два часа, а на четыре дня, да, значит, вот, и посмотрели там пять-шесть вещей, которые действительно стоят посмотреть. В этом смысле я считаю, метеорит это локомотив, но весь поезд, это вся Челябинская область и все и люди.